Салют, друзья, у микрофона Мистер Кей, и сегодня специально для вас я буду вновь играть за полицейского в GTA 5. Давайте не будем церемониться и сразу соберем 5000 лайков под этим видео, поэтому, если понравилось это видео, если нравится играть за полицейского в GTA 5, то обязательно ставь свой заверский лайк прямо сейчас. Ну и конечно же подписывайся на канал, если смотришь меня впервые. Что ж... Главный гость нашей сегодняшней программы, как вы уже поняли, это шикарная Бугатти. Полицейская Бугати, между прочим. Как давно я хотел покататься на ней, протестировать ее скорости и, конечно же, половить на ней преступников. И вот этот день настал, и сегодня специально для вас, я думаю, эта машинка постарается на славу. Знаете, я хочу перед тем, как отправиться на какой-нибудь... Первый вызов, хочу протестить скорость этой машины, потому что, блин, это, черт подери, Бугатти. Я не знаю, что может быть круче, мы уже, конечно, ездили на Lamborghini Aventador. А, да и, в принципе, все. У нас всего лишь одна спортивная тачка была за все 13 выпусков игры за полицейского в GTA 5. Это Lamborghini. И вот теперь вновь мы возвращаемся к О, какого хрена он повернул передо мной? Боже мой, вы видели это? Он в Нагую просто передо мной вывернул. Ну ладно. Мы все-таки сегодня полицейские. И мы должны ловить преступников. Поэтому давайте отремонтируем нашу машину. А, после этого неприятного повреждения. И отправимся принимать вызовы. Слить за ситуацией на дорогах. Сегодня я хочу патрулировать чисто шоссе. А, вокруг всего Сан-Андреас. То есть получается всю вот эту вот территорию. От лос Сантоса до лос -Антоса. Илья, Donation Бесов, спасибо тебе большое за поддержку, черт подери, спасибо за поддержку. Приятного тебе просмотра и приятного просмотра всем вам, конечно же. Опаньки. А у нас тем временем первый вызов. Что ж, принимаем его. Опа. А... Нам, по всей видимости, нужно остановить этот фургон, поэтому давайте просим его прижаться к обочине. Водитель белого фургона, прижмитесь к обочине. Хорошо. Но он прижался. Он даже не оказывал никакого сопротивления. Хорошо. Я, пожалуй, не буду вызывать сюда подмогу, угрозу он себя особо не, не представляет, так что давайте выйдем из машины и попросим... Вот, а... вот, ты куда? Ты куда? Сэр, сэр, стоять! Ш что он делает? Ни хрена себе! Сэр, какого черта? Сэр, бросьте оружие! Сэр, я попрошу вас бросить оружие, немедленно! Я подмогу вызывать, конечно, сюда не буду, но он представляет реальную угрозу для общества, поэтому... Все. код 4. Очень странный мужик. И очень странные действия он совершил. Сначала вышел из машины, потом сел обратно, попытался уехать, вновь вышел из машины. И только после этого начал в меня стрелять. Я даже скорую помощь вызывать для него не буду. Сегодня я буду за таким бравым плохим копом на грёбаной Бугате. Ладно, код 4. Так что продолжаем наше патрулирование дальше. Иван, спасибо тебе за пожелание. Надеюсь, у нас сегодня будет на очень интересное патрулирование. Так что усаживайтесь поудобнее и еще раз всем приятного просмотра. Так, окей. Ну что ж, это самая первая перестрелочка. Первый вызов и сразу такая перестрелка у нас а, началась. Мне вот эта вот машина не нравится. Смотрите, она так, знаете, уверенно куда-то едет. А как вы знаете, у меня чуйка. У меня чуйка на подозрительный транспорт, поэтому давайте просим его остановиться. Да там, по-моему, кстати, даже девушка за рулем. Окей. Ну, я не буду вызывать разуме... Я чё-то не понял. Я чё-то не понял, что этот мужик себе позволяет. Он въехал в нагую в мою бугате Сэр, выйдите из машины! Сэр, из машины выйдите! Ох, черт поди, да что что тут происходит-то? Ладно, девушка, езжайте. Оу. С вами все в порядке, сэр. Его так неплохо протащило по асфальту, я смотрю. Так, стоять! Стоять, кому сказал! Документики ваши, пожалуйста, покажите. Давайте пробьем его по базе данных полиции на всякий случай. Потому что, ну, он как-то неаккуратно въехал в мою Бугатти. Возможно, он просто не увидел меня. У него тачка большая, у меня тачка маленькая. Но, черт, это неуважение по отношению к полицейскому. А, так, хорошо, давайте пробьем его по базе данных полиции. Так, это девушка. А, О, а у него еще и аннулированная лицензия. <с sogenannessanzial> да что ж ты будешь делать? Ну, раз у него аннулированная лицензия, задерживать я, конечно же, его не буду, но штраф, штраф выписать придется. <мущение> а я, кстати, <мущаешь> не могу ему <но> выписать штраф. <мущаешь> а нет, выписываю, выписываю. Илья. Очередной донейшн без слов. Что же могу сказать? Спасибо тебе огромное за твою сегодняшнюю щедрость. Приятно тебе просмотра и спасите большое. Данил, привет тебе! Разумеется, я помню, хотя Данил у меня бывает очень много, что такая неплохая пробочка у нас образовалась из-за этой остановочки. Думаю, пора ехать дальше и не задерживать движение на этом шоссе. транспорт здесь ездить много и лишние пробки лучше не создавать. Начальству не понравится, хотя... Мы сами себе начальники, когда мы сидим за рулем этой бугате Вера. От первого лица... О, от первого лица можно ее посмотреть. От первого лица особо ничего интересного нет. Так. Окей. Конечно, повредили мы... О, чуть не врезался. Конечно, повредили мы уже... Конечно, повредили мы уже свою машинку. Но сейчас я хотел плестик участок ремонтировать, я ее не хочу. Хотелось бы получить новый вызов, и такой вызов other у нас есть. Окей, okay, принимаем его. Я думаю, можно прямо здесь раз развернуться. Так, вызов поступил откуда-то с этого перекрестка, и здесь где-то должен сбежавший заключенный. Прямо на этом перекрестке, где то находится сбежавший заключенный. Я думаю, что стоит прямо сейчас. Я вижу его. Я черт подери вижу его! Господи, опасно. Опасное сдержание будет. Сэр, поднимите руки за голову! Сэр, поднимите руки за голову немедленно! Ладно, я дам ему шанс. Из шокера выстрелю. Сэр, пожалуйста! Аккуратно! Поднимите руки за голову и ложитесь на землю. Вот так вот. Не притремняйте резких действий. Здесь, конечно, рядом находится тюрьма. Ее, по-моему, даже отсюда видно. И, скорее всего, он прямо сейчас из нее каким-то образом сбежал. Но, надеюсь, он никого не ранил, никого не убил за это время и спокойно отправиться обратно туда, откуда избежал. Давайте дождемся патрульной машины, которая его заберет. Род. И поедем дальше. А вот и она. Так, все, отдаем его подсопрожить другого офицера и продолжаем наше патрулирование. А что я могу сказать? Друзья, если вам нравится игра за полицейского в GTA 5, если вам нравится этот стрим, давайте устроим прямо сейчас заверскую атаку лайками. Три, два, один, лайк спайк! А для постоянных зрителей я еще раз напоминаю, что это наша фирменная фишка. И также мы пишем хэштег лайк спайк в чат, поэтому присоединяйтесь и поддерживайте меня, если вам нравится если вам нравятся мои стримы, конечно Так, знаете что? Я, пожалуй, поеду в обратном направлении И хочу прокатиться вдоль другого побережья том что здесь туда-сюда зачистили Около этой горы Чили тусоваться. Поэтому давайте разгоним эту крошку как следует И поедем на другое побережье Посмотрим, что интересного у нас там происходит Вызов поступил Кто-то продает наркоту Окей так, а наркоту, кстати, продают отсюда в другом месте. А нет, в Сэнди Шорс. Хорошо, выезжаем туда. Только не в мою смену, только не в моем районе патрулирования. Никто не смеет продавать наркоту в моем районе патрулирования. Так. Я, пожалуй, выключу сигнал, сигналку, аккуратно к нему подъеду, чтобы а, сильно его не пугать. Даже, знаете, машину где-нибудь вот тут оставлю за поворотом. Опять на ферме, кстати, уже второй наркоторговец, которого мы ловим на ферме Ладно, давайте сразу достанем автоматическую винтовочку И тихо, не спеша подойдем к нему У нас операция Капкан Я думаю, можно будет сейчас спрятаться за этим крыльцом Чтобы он нас не заметил Оба, Мы прям нинза Все, я вижу, я вижу этого наркоторговца Окей Пока я в кустах, он меня не видит. Есть два варианта. Либо стрелять в него прямо отсюда, либо подойти немного ближе. Но я думаю, что можно реально устроить на него целый перехват на этого наркоторговца. Пока он нас не видит. Давайте вызовем сюда как можно больше подмоги. Все, я вызвал как можно больше экипажей полиции в этот район. Конечно, у нас маленький наркоторговец и большой опасность он никого не представляет, но... Подмогу все равно давать, дождемся для эффектного сдержания. О, я уже слышу, я уже слышу сирены. Все, я думаю, пора задерживать его. Сэр, поднимите руки за голову, поднимите руки за голову. Он, он мертв что ли? Черт, прямо в голову ему выстрелил. Я хотел его просто ранить и задержать. Ну ладно, давайте попробуем вызвать сюда а, парамедиков, We, uh, может быть uh, они смогут uh, им помочь. Uh, не зря же я собрал uh, сюда столько uh, полицейских, надо было дождаться uh, их uh, все-таки. Антон, <laughs> привет тебе и спасибо за 15 прессов на чай. Mm. Спасибо за дизайншн. Я очень надеюсь, что парамедики смогут ему помочь, потому что я его хотел задержать, а не просто убить наглое. Он, конечно, грязный наркоторговец, нарко нарко который продавал тут... Наркотики всем подряд Детишкам, старикам Беременным женщинам Я не знаю, кому он продавал наркотики, но Тем не менее Надеюсь, парамедики им помогут Работайте, ребята, работайте Он должен жить Он обязан жить Он обязан отправиться в тюрьму, черт подереть. Только не в мою смену, ты сдохнешь, парень Понял? Только не в мою смену если что, засунем эту дубинку ему в задницу. Так, ну что ты мне скажешь интересного? Черт, ну серьезно! Видимо, выстрел был смертельный. но.. оу! Случайно ударил парамедика. Ладно, оставь его там валяться под этим деревом, чтобы он больше никому не причинил, ни вреда. А мы будем возвращаться обратно к нашей Бугатте и продолжать патрулирование, учитывая, что солнце уже потихонечку уходит за горизонт, и скоро приближ... приблизится ночь. Так, давайте возвращаться обратно на шоссе в таком случае, и отправимся э, за гору Чили, к другому побережью, куда мы и хотели съездить. А если по пути увидим подозрительную машину или серьезный вызов, то обязательно его примем. Ни хрена себе! Что, что это было? Что это за ненормальное вождение? А, водитель черного спорткара! Приживитесь к обочине! Там сзади перестрелка какая-то. Но у меня сейчас не до них дела. Воу-воу-воу! Ничего себе гонщик! А, здравствуйте, сэр! У него, кстати, не спорткар, у него обычный седан. Документики ваши можно, и на машину, пожалуйста, документики тоже предоставьте. Спасибо. Ну что, давайте пробьем его по базе данных полиции. И его, и его машину, разумеется. Так. Сначала, по дело пробьем его. Ну, он чистый. Он чистый в базе данных полиции, поэтому давайте пробьем его машину. А вот его машина не чистая. Uh, insurance статус. Знаете, я без понятия, что это означает, но если тут написано красным, то 100% что-то не так Я не знаю, что это, поэтому сдерживать я его не буду, но штраф выпишем Тем более, у него было опасное вождение Он чуть нас не врезался, он выехал на встречку на повороте Ну, нормально, люди так не делают, поэтому штраф мы выписать обязаны Думаю, 700 долларов будет более чем достаточно Сэр, мне придется вам выписать штраф за опасное вождение и некоторые нарушения, связанные с вашей машиной. Кстати, я ни разу за 13 серий игры за полицейского в GTA 5 не брал взятки. Но я думаю, что скоро наш коп станет настолько плохим, что и до взяток дело дойдет. Тем более, что сегодня, помимо обычного оружия, я еще взял с собой гранату так скажем, на всякий случай. На тот случай, когда, ну, вот прям не будут никак подчиняться. Сейчас более-менее водители а, настроены дружелюбно, если учитывать а, те моменты, когда в нас начали, начинали стрелять. Дима, сегодня уже был Майнкрафт-выживание, ты его пропустил, так что обязательно посмотри. Была, была интересная серия, так что не Посмотри, обязательно раз пропустил. Спасибо за твой донейшер. Данил, тебе тоже спасибо за 20 пренсов. Спасибо за приятные совы. Спасибо вообще всем, кто меня смотрит. Конечно же. Опа. Вызов. Вызов для проверки автотранспорта. Ага, разворачиваемся. Нам необходимо, скорее всего, этот грузовик проверить. А, нет, нет, нет, нету грузовик. Наша машина едет куда быстрее и куда дальше. Все, он достаточно агрессивно воет, вам не кажется? Смотрите, как он быстро уезжает от нас. А, это еще и спорткар. Водитель черного спорткара, прижмитесь к обочине! Для проверки документов, это полиция лос Сантоса. Ладно, не буду вызывать а, подмогу. Постараюсь разобраться со всем этим делом самостоятельно. здравствуйте мэм воу воу воу воу ты, ты, ш, ты что делаешь ты что делаешь воу куда ты поехала что это было сколько пули она на нас выстрелила она просто в наглую стреляла без без остановки даже когда нас уже сбили, и у нас была куча огнестрельных ранее она продолжала в нас стрелять вот коза то а но даже учитывая, что у нее гребаный спорткар, у меня, блин, гребаная Бугатти, и далеко она от меня не уедет. Но из-за того, что она столько выстрелов в меня сделала, правда, все выстрелы, понятное дело, попали в бронежилет мой, то я буду предпринимать уже более серьезные меры и кину в нее гранатку. Оу! Оу! Твою же налево <клышать> Больно долго я, наверное, держал чеху Точнее, гранату в руке <дум> Данек Шадри Привет тебе а Да, у меня всегда стримы на канале Спасибо за 2D тебе тоже привет И спасибо за 15% Черт. Я еще и ее упустил, она уже так далеко уехала. Но я думаю, у меня все равно есть шанс а, попытаться ее догнать, если я сейчас быстренько возьму себе новые Бугати. Очень жаль, очень жаль, что мы взорвали ту машину, но благо, у нас есть запасная, так скажем. Давайте-ка попробуем ее догнать и проучить. Эта граната должна была полететь в нее, а не в меня. Так что, попытка номер два. Она у нас отображается на радаре. Видимо, ее контролируют камеры видеонаблюдения на шоссе. И далеко она от нас точно не уедет. Все-таки у нас, блин, гребаная Бугати, Посмотрите, как быстро она едет. Даже учитывая, что у нее инфернус и тоже хороший спортка, не думаю, что она сможет от нас скрыться. Серега 999. Мафия 2 будет завтра. Все анонсы я делаю в своем дискорде, поэтому следи за ним. Спасибо, Лиз, донейшн. Все, вижу подозреваемого, вижу подозреваемого прямо перед собой. Граната уже на готове. В этот раз постараюсь аккуратнее действовать. Так, понятно. Надо кидать на опережение, я думаю. Хотя, блин, кидать гранату просто в движущуюся машину это такое себе. Давайте лучше попробуем ее подрезать. Мне мою бугати не жалко. Водитель черного инфернуса, прижмитесь к обочине! Мэм, я попрошу вас немедленно прижаться за обочине и бросить оружие на землю. Я думаю, что здесь все-таки можно запросить пару патрулей в этот район, чтобы ее не упустить. Даже а, вертолет, я думаю, не помешает в этом случае. Все, ее перехватили. Я думаю, что теперь Гната сделает свое дело. Ах, черт, она поехал дальше. Я думаю, она остановится. Хорошо, едем дальше. Включаем обязательно сирену. Я все это время без сирены ехал. Ну что, снесем ее с дороги? Ах, не получилось. С дороги! Оу! Ни хрена себе нас отбросило! Боже мой! Знаете, погони на Бугате достаточно опасные, я смотрю. И машинку мы так повредили не слабый. У нас еще и дождик пошел. Да, смена сегодня крайне опасная. Но ее вроде перехватили на АЗС, или она продолжает дальше ехать? Она дальше продолжает ехать. Черт, гранаты мимо кидаю. Может быть ей колесо прострелить? Мэм, прижмитесь к обочине, черт, в Вы представляете угрозу для общества. Это последнее предупреждение. Я открываю огонь на поражение. Я здесь я гранату уже кидать не буду 100%. Она выехала нагло на встречную полосу. И здесь слишком много... Что сегодня за смена такая? У нас прям все как-то, знаете, через задницу получается сегодня. То мы потеряли Бугатти, то теперь вылетели через лобовое стекло. Охренеть, так она выбежала из машины. Давайте ее подрежем. Мэм, лучше поднимите руки за голову и аккуратно уложите с лицом в, эту мокрый, в этот мокрый асфальт. Вот так вот. Резких движений нет, предпринимайтесь. Сейчас я надену вам наручники. Все, надеваем мне наручники. Нарек, Спасите тоже за 15%, это же приятный сон. Все, Код 4. Давайте вызовем для нее отдельную патрульную машину и пусть с ней там разбираются. А, ненавижу работать дождь, у нас а, в прошлой части игры за полицейского GTA опять был дождь, и в этот раз тоже дождь вверх Ненавижу дожди, давайте пожалуй избавимся от него Все, дождя как и не было Окей, ее забрала другая патрульная машина, ее доставят в участок, с ней там обязательно разберутся Хотя, учитывая за то, что она в меня нагло стреляла, я бы ее, наверное, должен был все казнить. Казнить прямо на месте и не давать ей шанса. Но, видимо, я сегодня добрый, раз позволил ей остаться в живых после всего того, что она с нами сделала. Так что давайте отремонтируем нашу машинку и будем продолжать патрулирование. Да. а у нас тем временем новый вызов и опять продажа наркотиков. Окей, я понял, вызов принят. Выезжаем. Больно часто стали продавать наркотики, особенно во время моей смены и в моем районе патрулирования. Но я такой не прощаю. Я думаю, что сейчас я не буду, пожалуй, вызывать с того же много подмоги. Попробуем справиться в одиночку. Я не сомневаюсь, что этот парень тоже вооружен и... Пытается оказать нам вооруженное сопротивление. Так что просто будем стрелять на поражение. Так, ну что, он находится где-то здесь, получается, прямо рядом с автострадой. Он решил торговать прямо на автостраде. Ты что, охренел, что ли, совсем? Оу. Я его довольно сильно сбил. Мы, э, сэр, вы меня слышите? Сэр? Вы меня слышите? Ладненько. Это было слишком просто. Код 4. Йо! Стоило просто сбить его на этой шикарной машине. Блин, Как она круто смотрится еще во время луны. И когда мокрый асфальт. Кстати, еще и прожектор наверху есть. Круто. Крутая тачка, блин. Нравится мне работать за полицейского на суперкарах. Прям... Такой неописуемый азарт появляется. Неописуемый интерес. у нас вызов. Вызов откуда-то справа поступил. О, Боже мой, да что ж ты будешь делать? Что ж сегодня все через занято у меня идет? Прям, знаете, смена неудачника взял и сбил так, вызов у нас поступил отсюда. Я не знаю, что конкретно здесь произошло, так что давайте действовать аккуратно. Угу, <Castro> <gun Kane> <gun Guys> <Sketch continua> Скорее всего, это какая-то авария. Я не думаю, что есть просто так стали бы стоять две машинки. <m� emergen downloadable musician> да, по всей видимости, это какая-то авария. И у нас, и у нас крашнулась GTA опять, И у нас крашнулся мод. Окей. Так. Неприятная ситуация. но ну, и такое тоже бывает. Ничего с этим поделать нельзя. Так что... Из игры мы выходим. Можете пока передавать, попередавать приветы в чате. А игру мне придется перезапустить. Знаете, сегодня прям какая-то реально необычная смена у нас получается. То мы взорвали Бугати, то нас расстреляли, то нас забили, то еще что-то. Теперь еще и мод крашнулся. Прям все идет против нас, но мы обязаны бороться. И поставить преступность на колени Так что, друзья, пожелайте мне удачи Давайте устроим зверскую атаку лайками Если вам нравится игра за плитиков в GTA 5 и этот стрим Три, два, один Лайк спай! Большое спасибо всем, кто меня смотрит Напомню, наше это то 5000 лайков Очень много Так что ставьте не жалейте Росомаха! Конечно тебя помню, рад тебя видеть на стриме Спасибо тебе за донейшин огромное Спасибо тебе за поддержку Окей, возвращаемся обратно в игру. Конечно, нам сейчас надо будет обратно возвращаться в полицейский участок. Начинать заново работу. Садиться заново в Бугатте. Брать заново оружие. Но это все ради того, чтобы побороть всю преступность в Сандреэс. А, Артём подзывал, у меня в сушу кап очень мало мест и за 20 пренсов я то не добавлю тебе. но за большое спасибо тебе все равно за поддержку. <плёк> Окей, вернулись в игру, мы конечно появились за Тревора, но Тревор мне сейчас явно не нужен. Давай, телепортируемся сюда. Нас уже заждалась наша крошка. Наша шикарная Бугатти. Начинаем заново работу. А кстати, пока я начинаю заново работу, можете перейти по ссылочке в описании и присоединиться к моему Дискорду, где публикуются анонсы стрима «Важные новости», где вы можете делиться своими советами, спрашивать советы у других по поводу разных игр, в том числе и GTA 5. Ссылочка в Дискорду есть в описании, так что обязательно присоединяйтесь прямо сейчас. Так, все. По-моему, выглядит наш коп шикарно сегодня. Так. А вот и наша шикарная крошка. Отлично. Осталось только взять хорошее оружие. Под хорошим оружием я, конечно же, имею в виду гранату и асауд рифов. Точнее не асауд а карабин рифов. В любом случае, автоматическую винтовочку. Так что берем карабин рифов. Надеваем на нее наверное. А, рукоятку, прицел обязательно, а, фонарик, как же без фонарика, и делаем раскрасочку LSPD. Ну и гранаты, куда же без гранат? Все, все, мы вновь готовы, мы вновь готовы патрулировать этот суровый мир, наполненный преступностью, наркоторговлей и проституцией, чтобы поставить его на место. У нас, кстати, сразу поступил вызов, поэтому давайте его принимать. Он где-то здесь, прямо. В лесу. Давайте в таком случае припаркуем нашу машину, наверное, прямо здесь и наверх. Там авария, что ли, в лесу случилась? ё -моё. Ладно, давайте прогуляемся, посмотрим, что нам стрессовалось. Я купил игру Dream Кончается. Давай лайк спайк. Dark Axe. Я очень рад, что купил Dying Quite, потому что игрушка невероятно шикарная и хорош теплом игры. Спасибо большое за твой донейшн. Да, вы только посмотрите. Кто-то съехал в QVES с, с дороги. И этот кто-то гребаный Бауас. Что он здесь вообще забыл? Давайте попробуем с ним поговорить в таком случае. А если я смог, конечно, с ним поговорить. Может быть, нужно ему помочь и вытащить его машину из кювета? Но как я ему помогу? Черт. Так, сэр. Я занимаюсь важными делами. Вы тут какой-то херню маетесь. Ну подумаешь, съехал в кювет. Вытаскивай свою машину самостоятельно. Что я помогать вам должен, сэр. Нет, не буду я вам помогать. Все. Меня ждут настоящие преступники. Настоящие дела. Все, меняем этот вызов. Вот сбежавший заключенный, это уже посерьезнее и поинтереснее. Этот сбежавший заключенный находится, кстати, совсем рядом. Где-то на лесопилке, поэтому надо срочно туда выезжать. Чтобы его, разумеется, арестовать. Так, он должен быть где-то здесь. Не знаю, зачем он побежал именно на лесопилку. Возможно, захотел скрыться где-то в лесу, но от меня в лесу точно не скроешься. И от моей бугати тоже. Так, он где-то здесь. Поэтому давайте бросим машину тут. Надеюсь, он ее не угонит. И попробуем отыскать того сбежавшего заключенного. Конечно, ловить любого сбежавшего СК крайне опасно, но я не думаю, что он вооружен. Хотя, кто его знает. Но пока я ничего не вижу, зато я слышу какую-то собаку. Так. Слушайте, а он хорошее место все-таки выбрал, чтобы скрыться. В лесу ты его просто так не найдешь. Давайте сменим тактику. Будем действовать аккуратно и скрытно хотя я думаю что для поиска для поиска этого заключенного для поисков этого заключенного мы его потеряли хотел вызвать подмогу но слишком поздно мы его уже потеряли расамаха спасите большое еще за 20 Приятно тебе опять же просмотры артем подзывал не ругайся не ругайся, ругаться тут не надо. М -м -м. А, -а, а, все, Даркакс, я тебя понял. Потому что еще раз могу тебе сказать, только приятные игры, спасите за очередной твой Он далеко не убежал, он перебежал в другой район. Но я думаю, что в этот раз я буду действовать куда более агрессивно и куда более настойчиво. И сразу вызову в тот район, где он прячется, куча других полицейских. Если я не могу поймать его самостоятельно, то мы будем ловить его целой армией. Конечно же. Все, вызываем сюда подмогу. По максимуму, по максимуму вызовем сюда копов. Так, все, полиция сюда едет, отлично. И сам Зэк тоже должен быть где-то здесь. Далеко он не уйдет. Далеко он теперь точно не уйдет. Слушайте, это не он там? Нет, по-моему, это обычные туристы. Обычные туристы с собакой. Уже столько полицейских сюда съехалось. Вы только посмотрите, настоящая армия приехала. О, да. Черт, где он может прятаться? Здесь такой обширный район для поисков И это лес Просто так тут никого не увидишь никогда Может быть он по железнодорожным путям куда-то идет Черт, олень упал Оу, прямо на наших глазах Господи Второго олени сегодня потеряли Так, он побежал дальше Гребаный зэк, сколько неприятностей он нам доставляет Где ж ты бегаешь, сволочь, где ж ты бегаешь? Вот он, вот он, вот он. А ну поднял руки, живо. Живо поднял руки, предупреждать не буду. Последний раз говорю, быстро вставай на ноги. Опа. Господи. Я мог ожидать, что он будет вооружен, но все-таки до последнего не верил, что это действительно так. Но он реально оказался вооружен. Благо, реакция настоящего крутого копа Attention, сделала свое дело. Что ж, заключенный устранен, можем возвращаться обратно к нашей машинке. Perfect. Серьезно? У нас. <laughs> У нас опять вылетела игра. Или нет? Да, у нас опять вылетела игра. Ну что ж, в таком случае, это еще один повод для вас попередавать приветы. Я не знаю, почему вылетает игра. Видимо, конфликтуют какие-то модификации, которые я устанавливал в последний раз. Жалко, очень жалко, но это нас не остановит. Мы сегодня уже держали много преступников, пару зеков, И на этом, разумеется, останавливаться не собираюсь. Перезапускаем GTA 5. Теперь запускаем GTA V и возвращаемся обратно. Жалко, жалко, что уже второй раз крашнулся на ровном месте мод. Но, как я уже сказал, бывает всякое. Ванк спицын. Когда будет следующая серия по GTA провинции, я не знаю, я свои стримы заранее никогда не планирую. Все анонсы делаю, все в дискорде, поэтому... Спасибо за 20 спринцев, но на твой вопрос я ответить не смогу. Передай привет, ты лучший, ты любишь ФИФа, Мистер Кей! Мистер Кей, привет тебе! Давайте все дружно передадим привет мистеру Кею. Напишем привет, мистер Кей, в чат. <laughs> Спасибо тебе большое за 50 пренсов. Ну, кстати, я сейчас очень часто играю на консоли фифа FIFA, и мне, в принципе, нравится. Бывает, пригораю, бывает, надоедает, бывает, проигрываю, из-за этого и пригорает. Но, в целом, затягивает. Так что, да, мне нравится FIFA. Так, хорошо. Телепортируемся вновь в этот полицейский участок. И вновь устраиваемся на работу. Так. Один, оденем нашего копа точно так же, как и до этого. В бронежилетик. С очочками, с фуражкой, все как надо. Как и должен выглядеть настоящий брутальный плохой коп. Надеюсь, это был последний краш GTA 5 на сегодня, поэтому, потому что перезапускать игру вновь не хочется, но от вылетов и от багов не застрахован никто. Так, создаем нашу Bugatti. Но Бугати одной мало. Нам еще необходимо оружие, конечно же. И расцветочку СПД. Я не знаю, стоит ли мне сейчас брать гранату, потому что мы гранты сегодня пользовались только один раз, но перестраховаться всегда надо. И вдруг именно следующий вызов... Потребует использование тяжелых, так скажем, тяжелых методов. Все, мы вновь готовы к патрулированию, так что возвращаемся. Я хочу справиться вот чисто по этому шоссе в сторону у посмотреть за трафиком, может быть, остановить какую-нибудь подозрительную машину. В общем, будем действовать по этой ситуации. Иван, в точку. Реально, в точку. Спасибо из 15%. Подозрительная машина Прямо перед нами Даже не просто подозрительная машина Целый подозрительный фургон, черт подери Хорошо, давайте просим его остановиться Водитель белого фургона Прижмитесь к обочине для проверки Это полиция лос Водитель белого фургона Прижмитесь к обочине Это полиция он как-то не очень торопится останавливаться. Эй, ты! Кабочник, прижался быстро! Что он просто нас нагу игнорирует? Ни один нормальный человек не будет так делать. Это нагу игнорирование патрульной машины. Окей, тогда будем действовать более жестко. Выходите из машины с... Выходите из машины! Руки за голову поднял живо! Руки за голову поднял! И лицом вниз! Аккуратно. Медленно. Лицом вниз. Все, готово. Надеваем него наручники. Отлично. Ну, код 4, можно сказать. Мы его сдержали, великолепно. Вызываем для него отдельную патрульную машину, пусть его выставляют в полицейский участок. Почему-то не могу вызвать для него отдельную патрульную машину А нет, вот она едет, все великолепно Паша, привет тебе тоже огромный Приятного просмотра Hello. Все, мужик, поедешь с этой чудесной дамочкой Ох, ни хрена себе Вы только взгляните на эту огромную вмятину Откуда вообще появилась наша тачка? Выглядит... Выглядит жестко я думаю, что не помешает ремонтировать сейчас машины и только после этого ехать дальше. Потому что ездить на разбитой Бугатте, но все преступники просто посмеются над нами. А... Играю, но у меня так себе там успехи. Так, у нас вызов. У нас вызов о наличии каких-то эмигрантов. В каком-то грузовике Который двигается по этой автостраде Грузовик с эмигрантами Видимо, их везут прямиком на ферму На ту самую ферму, где мы сегодня уже побывали Так скажем, арабская сила, дешевая рабочая сила Хорошо Давайте попробуем перехватить этот грузовик с эмигрантами Он должен быть где-то здесь Возможно, это он ну, во всяком случае, это единственный грузовик, который я пока что вижу. Возможно, находится не на шоссе. Ага, он двигается. Он съехал с шоссе. Скорее всего, передали информацию, что за ними началась охота. Ну, он, получается, должен двигаться... Вот он, скорее всего. Да, я его вижу. Я его вижу. А водитель грузовика, прижмитесь к обочине! Водитель грузовика, прижмитесь к обочине для проверки, это полиция! Ну знаете, если поступила информация о том, что в этом грузовике могут находиться иммигранты, то... Давайте запросим сюда... ...помощь... ...подкрепление... ...и для начала, наверное, пробьем даже этот грузовик по базе данных полиции. Грузовик, кстати, абсолютно чистый. Абсолютно чистый. Но, тем не менее... ...поддержка не помешает. Куда ты поехал? а У нас код 4. Окей, окей Информация оказалась ложной Ну, раз грузовик мы проверили и он оказался чист По базе данных полиции и информация об мигрантах тоже оказалась ложной То, в принципе, можно возвращаться обратно к нашему патрулированию на шоссе Ложные вызовы это, с одной стороны, плохо Но, с другой стороны, хорошо, что никому не представляется никакая угроза так что возвращаемся обратно на шоссе. И что я могу сказать, друзья, если вам нравится Эдстрим, если вам нравится игра за плейдского GTA 5, давайте устроим заверскую атаку лайками. Три, два, один. Лайк спай! Большое спасибо всем, кто меня смотрит. Что могу сказать? Приятного просмотра. Напоминаю, нашли 5000 лайков, поэтому ставьте и не жалейте. Очередной вызов. Но вызов поступил из лос -Антеса. Оу май гад Прямо из Гроуу стрит. Я знаете, я думаю, что не зря. Не зря этот вызов поступил ко мне. Если вызывают именно меня на Гроустрит, где произошла какая-то разборка банд, атака бандитов, гангстеров, то Там реально что-то серьезное. Так что плохой коп на Бугате выезжает. Вернее, уже выехал. На этом спорткаре мы доедем до а, мест назначения очень быстро. В этом я не сомневаюсь. С дороги все нахрен, я спешу. Это полиция осанта А Сану расступили дорогу быстро. Раступились нахрен. <связываю> <связываю> <связываю> О. Вы вот, знаете, большие скорости, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны, когда ты едешь на больших скоростях, очень трудно управлять машиной. И когда кто-то прям поворачивает, пытается тебя подрезать, но тут вариантов нет. Это 100% столкновение. Вот зачем он остановился? Я понимаю, конечно, что у меня включена сирена, Мне нужно пропускать, но зачем он остановился прямо передо мной? Я чуть не въехал. О, блин, всю бугати разбил. Знаете, спорткары полиции... Господи, да что ж ты будешь делать? Спорткары полиции лучше никогда не доверять. Черт, там водителю плохо. Видимо, удар был сильный, но... У меня разборка банк, нужно ехать дальше. Так, я думаю, пора почитить нашу машину мне нравится, мне нравится работать на спорткарах, но спорткары и полиция это вещи несовместимые. Если полицейскому дать спорткар, он 100% его 100 раз разобьет, 200 раз взорвет, 300 раз потеряет. Какого хрена вы это видели? Я поражаюсь, сводители в этом городе. Если бы у меня сейчас не было вызова, я бы надрал ему задницу. Но люди ждут меня. Люди надеются на то, что я им помогу. Так что надо срочно ехать на гроу -стрит. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Мы уже в городе. Осталось совсем чуть-чуть. Подарочек. Передай привет всему Екатеринбургу. Пашка! Паша! Это весьма... Щедрый подарок от тебя. Огромный привет всему Екатеринбургу! Одному из лучших городов России. Я сам сейчас живу в Екатеринбурге, мне тут очень нравится. Так что привет всему Екатеринбургу, Паша! Паша! Огромное тебе спасибо за твоё щедрое пожертвование, за 500 пренсов и приятного тебе просмотра. Огромное спасибо за поддержку лично мне и каналу и в принципе за то, что смотришь меня. Огромное тебе спасибо. Я просто даже не знаю, что тебе еще можно сказать. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо, дружище. Эта зачистка Grow Стрит специально для тебя, Пашка. Специально для тебя. На краски уже приехали. Я не знаю, справлюсь я один или мне нужна будет помощь. Давайте припаркуемся просто вот так вот. О, о, о, о, о, о, Тихо! Господи. Черт подери, видимо не справлюсь. Видимо не справлюсь. Окей, я понял. Я понял, я понял. Вопросов ноль. Давайте спрячемся тут. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Дос, а, мне нужна рация Собака еще прибежала здесь Мне нужна рация срочная. Ладно, рации у меня нет А вызываем штаб патрулей Господи, не ну, со всех сторон Тут реально серьезная разборка на Гроустре Черт подери Да сдохни уже Сколько вас здесь? Капец Так, еще одного пострелить Я думаю, э, стоит запросить еще пару о, Пару машин спецназа в меня уже так неплохо пуль прилетело. И срочно нужна помощь. Где помощь, блин? Где подмога? Господи, почему я один здесь стреляюсь? Меня окружают. Сдохни нахрен! Гребаные баусы. Он сюда бежит, он сейчас подстрелит меня. Все, убили его. Где вся подмога? Почему я до сих пор один перестреливаюсь? Я запросил подмогу, не знаю, минуту назад. Господи, сдохни! Черт подери. Так, это последний был? Или как? По всей видимости, это последний был. Код 4 у нас. Пока эти засранцы ехали. Вот ж какие же в лос черт подери, ленивые копы. Пока я тут уже всех перестрелял, они только сейчас подъехали. Ну, только сейчас подъехали! Господи! Какие же они медленные! Моя жизнь сейчас была действительно под угрозой, но я справился и это здорово. Давайте отремонтируем нашу машину и будем возвращаться к патрулированию. Да давайте будем ехать обратно в сторону э, шоссе, я думаю. Опять перестрелка! Перестрелка! Перестрелка на АЗС! Что здесь? В кого стреляете? And... Так, давайте ему поможем Не знаю, в кого он стреляет, но... В кого-то он стрелял Здесь никого нет, здесь все чисто <laughs> В кого он стрелял, черт подери, я никого не вижу Ладно. Он, он машинами теперь стреляет. А, вон, вижу. Вижу его. Пострелил его. Все, готов. Преступник готов. Повторяю, преступник готов. Или это еще не все? Там еще кто-то. Давайте прикроем его. А, нет, все, готово. Фу, блин, мы все в крови. Господи, какой же опасный город. Какой же опасный мир. Надеюсь, пока я убежал от своей И никто там не снял vehicle. с нее колеса. In, uh, так, а у нас тем временем новый вызов. Не успели мы выехать из гетто, как у нас новый вызов. Кто-то угнал полицейскую машину. Да, может, только -то себе представить, Кто-то взял и угнал грёбаную полицейскую машину. Так, они находятся где-то тут, так что едем к ней. Я не удивлюсь, если кто-то угнал Бугатти. Нет, это обычная машина. Какой-то Вагасис там сидит. А... Resistance... Эй, ублюдок! In... Какого David. хрен тебе понадобилась полицейская машина? Остановись у обочины и аккуратно выйди из нее! Пока я не начал предпринимать силу. Кстати, я думаю, что это именно тот случай, когда... Стоит применить гранату. Тяжелую артиллерию. Тут ну, точно не в этом месте, потому что здесь слишком много гражданских машин. Куда ж ты едешь? Куда ж ты едешь? Все, кинули гранату прямо под него. Боже мой, аккуратно, ребят! Воу-воу-воу-воу-воу! Господи! Мало того, что гранты промахнулся, так и у меня кто-то другой начал стрелять. Черт подери. Мне колесо пробили. Моя бугатия вся разбита. Колесо пробито. Давай! Оу! А -а -а -а -а! Прямое попадание Отлично Но это еще не все Вот опять перестрелка какая-то очередная намечается Черт, копы пострели. Полицейский ранен, полицейский ранен Капец, да что ж сегодня за разборки такие в Йету Сегодня очень жаркий день, прям очень жаркий Еще один готов, отлично Все, все готовы Фу, зачистили. Мне было реально очень жалко взрывать угнанную полицейскую машину, но... Использовать тяжелую артиллерию сегодня... Тяжелое средство... Мне очень хотелось. И какое же шикарное прямое попадание было. Опять перестрелка! Опять перестрелка! Так, он готов, он готов. Все. Господи, какого черта? Почему, когда люди видят полицию, они сразу начинают в нее стрелять? Что это, блин, за город такой? Знаете что? Я думаю, что пришло время. Пришло время уже забить на все правила, на все законы и действовать по собственным правилам и по собственным законам. Так скажем, стать настоящим плохим копом в лос -Антосе. Я думаю, что многие считают так же, поэтому если ты считаешь так же, обязательно ставь свой заверский лайк прямо сейчас, напоминаю, наша цель-то 5000 лайков, поэтому ставь и не жалей. Как же сильно досталось нашей машине. Фух, ну мы ее отремонтировали и можем ехать дальше. Дух перевели, возвращаемся к патрулированию. Привет, чувак. Как ты? Привет, я чувак. Я все-таки успел на твой стрим. Работал сегодня. Держи подарок, братан. Ты успеваешь и учиться, и работать. Это большое уважение стоит тебе скажу. Когда я учился, мне с трудом давалось совмещать работу с учебой. Вот реально с трудом. Пришел жертвовать учебой. Спасибо тебе огромнейшее за твой донейшн. За 150 пренсов. У меня все великолепно, хотя смена сегодня действительно крайне необычная, крайне потная, и я бы сказал даже крайне опасная, что ли. Но пока у нас все получается, и это здорово. Спасибо тебе огромное за твой подарок тоже. Приятного тебе просмотра. Так, хорошо, двигаемся обратно в сторону шоссе. Хотя вот эта вот машинка мне не нравится Она выглядит как-то, ну, очень странно Согласитесь со мной Она реально очень странно выглядит А, как вы знаете, у меня чуйка на подозрительные транспортные средства Поэтому давайте ее попробуем остановить. Так, окей, он остановился а, Не буду я, пожалуй, вызывать подмогу Просто... Попросим у него спокойно документики. This pack, this Даже оружие уберем, я думаю, что этот чудесный молодой человек не будет представлять для нас никакой угрозы. Hello. Здравствуйте, сэр! Документики, пожалуйста, на проверку. Какой интересный тут район. Я... я такой район вообще в первый раз вижу в Усатесе, серьезно. Так, хорошо, заходим в баз полиции Сначала пробьем его паспорт Очень странно, нет его фотографии в базе данных, но паспорт абсолютно чистый Давайте пробьем машину А вот у машины у него какие-то проблемы, так что штраф придется выписать Опять же не знаю, что это за проблема Инсурент статус Надо будет загуглить Но штраф в любом случае выпишу Сэр, вам придется оплатить штраф немного немало, ни, ни мало, 700 долларов В прошлый раз я писал точно такой же штраф За подобную проблему Иван Кузин Но там есть донейшены Побольше твоего, поэтому ты не в топе Там же только 10 человек отображается Спасибо за твой Окей, с этой машиной разобрались Можем продолжать патрулирование Антон, тебе тоже огромное спасибо за 15 фрэнсов на чай Уже второй донейшн сегодня на чай Спасибо тебе Там сигналка сработала, вы слышали? Тут угоняет машину прям при мне Но она пустая Там никого нет Но при этом сигналка сработала Ладно так, у нас погоня, погоня в 7 квартале, как раз таки это по нашей теме, ведь отпугаться никто не уедет, у нас опять дождь начинается, что ж сегодня за смены -то такие, постоянно когда мы работаем копом, начинается дождь, это очень странно, но сейчас надо думать не о дожде, а о том, как поймать гребаного преступника Так, он должен где-то тут От нас он точно не скроется Поэтому может сразу сдаваться Водитель черного джипа Я советую вам сразу сдаться Ведь от моей тачки вам точно не уехать Так что прижмитесь к обочине И сдавайтесь Это полиция, засранец Остави тачку О, они действуют жестко. Я предлагаю тоже действовать жестко. Опа! Правда, у него машина явно потяжелее моей будет, и просто так в него врезаться не стоит. Это последнее предупреждение, ублюдок. Давай, выходи из тачки. Ну знаете, если что, у меня есть опять же гранаты. И я его проучу, если он не будет подчиняться моим приказам. Хотя большой опасности он ни для кого не представляет, поэтому, наверное, его просто стоит уже задержать и все. Выходи из тачки. Выходи из тачки, мужик. Руки за голову поднял быстро. А где ты работаешь? Или стримерство? Это работа. Если так, то круто. Ты молодец. Я не назвал бы это полноценной работой. Я говорю про то время, когда я учусь. Сейчас я нигде не работаю. Оу! Спасите большое с 2DN. На перестрелку у нас начинается какая-то. Кто-то пытается в копы выстрелить. Опять Баус! Серьезно! Опять грёбаный гангстер! Так, еще один, еще один. Пострелил его. Готов, готов. Кто еще там? Кто ещё? Чёрт подери. Все, больше никого не вижу. Они, видимо, за ним поехали. Мне нужно вызвать подмогу для этого человека. White Wolf, ты меня удивляешь и радуешь с каждым разом. 250 пресс. Огромное спасибо тебе за твою щедрость в этом месяце. И не только в этом месяце, еще и в прошлом месяце. Спасибо тебе огромное. Так, я вызвал а, патрульную машину для этого человека, поэтому давайте дождемся ее. Поселку Никелю Привет всему поселку Никелю От Пашки <связываем> Спасибо тебе, Паш фу -фу". Хорошо, этого парня сдержали Но от дождя я все-таки хочу избавиться Ведь работать Прекрасной Ясной ночью когда на небе нет ни единого обучка, на такой уни, красивый уни, закат уни, То всегда приятно У нас новая погоня Не успели мы разобраться с одной погоней Куда начинается новая погоня Это опять же наша тема Так что выезжаем Правда наша бугати уже побита И было бы неплохо ее отремонтировать Но сейчас точно не до этого Господи, как нас занесло Ага, опять же, На этот раз серый Но он тоже не особо пытается от нас уехать Причем за ним гонятся федералы То есть там достаточно серьезный чувачок сидит Не знаю, обрадуется федерал или нет, если я его взорву Но если он будет а, оказывать нам сопротивление, то у меня нет вариантов Все, все, окружили его Ну что, выходи из тачки Выходи из тачки, кому сказал Выходи из тачки, бживо! Вышел из тачки Ну уже. Ну же, вылезай из машины! Куда побежал? Куда побежал? Руки за голову! И теперь ты аккурат! Оу, господи! Это, это, это было достаточно серьезно! Что за перестрелка? Куда сел? Вылезай обратно! Слушайте, ну я, конечно. Я, конечно. Я. Я, конечно, все понимаю, но. Я слышал, что у федералов жесткие методы Но они ведь сдавались, они просто нагло и открыли по ним огонь Даже для плохого копа это слишком Когда человек сдается открывать по ним огонь Ну, это федералы, у них свои заморочки, свои законы Так что в их дела мы лезть, пожалуй, не будем Что за перестрелка? Что за перестрелка? Так, это, это спецназ здесь. Ага, ага, там. Там гребаные гангстеры! Гребаные гангстеры! Расстреляли грёбаного гангстера! Ну там еще один есть! Прямо за машиной где-то. Но! Если он прямо за машиной. И он куда-то поехал. А, он туда поехал. Окей. Лови гранатку, гребаный гангстер. У меня с вами разговор. Ох! Твою ж мать! Он вышел из машины и прямо на гранату, можно сказать, наступил. Боже мой. Я думаю, что после этого даже... Вызывать парамедиков нет смысла. Он тупо зажарился. Вау. Просто, блин, вау. Пожарные разберутся. Да. Смена сегодня... Очень жарко. Что было на хлеб а это на икру white фу мне прям после этого и корки сразу захотелось она крас стоит там в районе 450 рублей красная, 200 грамм Я не знаю, что говорить в таких случаях, я могу просто сказать тебе спасибо, но... Будьте достаточно одного спасибо за всю твою поддержку и помощь, которую ты оказываешь мне. Не знаю. В любом случае, огромное тебе спасибо за еще один такой щедрый донейшн. И приятного просмотра. Спасибо тебе. Ну а мы возвращаемся к патрулированию шоссе, так что давайте... Наверное, продаж наркотиков. Продажа наркотиков нас сейчас не интересует. А вот эта вот машинка меня сейчас интересует. Она сразу так, знаете, прям, ну прям чую я, что что-то с ней не так. Давайте ее попробуем остановить. Так, хорошо. Знаете, я даже в этом... Так, на погоне, что ли? Че тут погоня? Окей. Разберу... Пусть с этой машиной другие разбираются но Настоящая погонь намечается Он сразу выйти решил? Окей Мужик, я тебе советую Я тебе советую далеко не бежать от меня Это не самая лучшая идея Куда он побежал? Куда он побежал? Он в океан, побежал? Так, я его подстрелил а, все, он мертв Подозреваемый мертв да все, можешь не целиться, я его убил. Но он сам решил убегать куда-то в океа, В наглую Даже когда я... Кстати, я сделал предупредительный выстрел в воздух Мы Так, у нас вызов о том, что человек находится в розыске Но я думаю, что не будем принимать такой вызов А будем ехать дальше по шоссе Давайте, кстати, отремонтируем нашу машинку. Так, кому-то нужна помощь в установке транспортного средства. Хорошо, выезжаем. А вот и полицейский. Хорошо. Воу-воу-воу-воу, господи! Что это за расстрел? О-о-о-о-о-о-о, господи. Она с пушкой. Она с пушкой, я понял. Я понял. Сдохни, сволочь! Нет, этого мало, этого мало. Вот так вот будем действовать. Код 4. Отлично. Ой-ой-ой. Господи. Надо, надо уезжать. Надо уезжать. Берем Бугати и валим. Господи. О-о-о-о-о! Зачем он сел в горящую машину? Господи, он просто сел в горящую машину Опять перестрелка, да что ж сегодня будешь делать-то Что ж сегодня за день-то такой Бросайте оружие Бросайте оружие, я кину гранату Ладно, полетел граната Ох, она в воздухе взорвалась Окей, его подстрелил вроде бы Он вроде готов Все чисто Давайте проверим Да, здесь все чисто но того полицейского очень жалко. Он запросил помощи. Я приехал, чтобы помочь ему. Но вместо помощи я его взорвал. Хотя он сам себя убил, по идее. Он, он реально залезал в горящую машину. Я специально убрал бугати от этого ранчера, чтобы и меня не зацепило. Сегодня невероятная смена. Невероятная смена и... Я думаю, что такая смена заслуживает ваших заверских лайков, поэтому давайте устроим зверскую атаку лайками. Три, два, один, лайк, спайк! Так что если нравится этот стрим, если нравится игра за GTA 5, то ставь свой зверский лайк и не жалей. Спасибо всем, кто меня смотрит. Так, у нас вызов. Вызов опять о продаже наркотиков. Что в последнее время очень много вызовов о продаже наркотиков, прям зачистили они. We have an armored car robbery in Lago Господи! Господи! Ж. Прямо передо мной! Прямо передо мной кто-то грабит индасаторскую тачку! Капец! Окей. Я понял. Я понял. Здесь нужна серьезная помощь. Тут уже спецназ успел подъехать. Господи, куда, куда ты едешь? Ты за дорогой, смотри хотя бы! Женщина, что ли, за рулем? Да, женщина. Выходи из машины! Ру... Нет, это не женщина, это мужик с ними и на землю все лежи не рыпайся Класс, пока я разбирался с тем мужиком код 4 но мы его обязательно задержим он он у меня переехал во время такой ответственной и опасной перестрелки давайте вызываем сюда подмогу вернее патруль машины еще как удачно прямо здесь оказалось а, машина спецназа Во время они тут Так, ждем патрульную машину Которая должна его забрать И поедем дальше Мистер Киви Антон! Это твой уже третий донейшон. На такую... Немаленькую я тебе скажу сумму. Есть не четвертый. По-моему, а третий. Да, третий. Антон! Буду стараться. Буду стараться специально для тебя сжечь. Черт. И причем ты отправляешь... Ты любишь третью долышну под самый конец стрима. Что в первый раз? Что в второй? Что в третий? Господи, Антоха. Я не знаю, что тебе сказать. Но ты меня поражаешь и удивляешь с каждым разом сильнее и сильнее. Ладно, первый раз. Ладно, второй раз. Ну уже в третий раз. Огромное тебе спасибо. Просто огромное тебе спасибо за твою поддержку И приятного просмотра Подозрительный водитель Да, опасный водитель У нас вызов касательно опасного водителя Окей, выезжаем Он, конечно, находится далеко от, так скажем, мест, где он мог представить угрозу Он где-то в лесу ездит, но... Тем не менее, если наводочка пришла, то необходимо с ним разобраться. Так что выезжаем. Антон, спасибо тебе большое еще раз. Так, просто так до него, кстати говоря, не доехать тут надо обязательно сейчас объезжать э, военную базу ездить по бездорожью а, по-моему, Бугатти это не худшая машина на которой можно ездить по бездорожью, но я постараюсь выжить из нее максимум сегодня хотя мне кажется, мы из нее уже реально максимум выжили сегодня она столько сегодня испытала столько сегодня пережила это жесть Антон Спасите здесь, э, спасите большое. Просто спасибо. Куда он так активно едет? Он только что был где-то здесь, а уже успел проехать через все эти джунгли, через все эти боота. Не пойми куда. Хрен пойми куда. Ладно, я его все равно не, не упущу. Раз наводочка пришла, то его необходимо сдержать. Здесь вариантов нет никаких больше. У меня Бугатти, далеко он от меня все равно не уедет. Все, я здесь. Ааа... Водитель, это полиция! Прижмись к обочине! Ага, он даже не собирается сдавать обороты. Он просто в нагу едет дальше. Хорошо, без проблем. Будем ехать, значит, за ним. Я с ним стюкаться не намерен. Выходите из машины, сэр! Я вас в раз предупреждать не буду. У меня сегодня плохое настроение, сэр. К куда он побежал? Куда он побежал? Сэр, остановитесь! Господи, да что ж ты будешь делать? Куда он побежал? Он меня сбежать вздумал, что ли? Собака, лови его, фас! Фас! А, это не собака, это может быть волк? Куда он бежит так целенаправленно? Отлично спотыкнулся. Сэр, поднимите руки, поднимите руки, кому сказал! Давайте по ногам ему пострелим. В третий раз у меня крашнулась GTA 5. Слушайте, ну сегодня была просто какая-то невероятная смена. Будем считать, что мы его сдержали. Очень жаль, что у меня в третий раз крашнулось GTA 5. Прям какие-то реально моды конфли конфлик конфликтуют. Надо будет разобраться с этим делом. Кстати, какой у тебя рекорд по сбору донатов за один стрим? White Wolf Это достаточно Хороший вопрос Просто был один человек, который Однажды мне отправил довольно большую сумму И по-моему рекорд там по Порядка 20 тысяч Но это была сумма чисто от одного человека Он, как раз таки у меня Топовый донатер вообще за все время Это еще в августе было Точную сумму я тебе не скажу, но порядка 20 там было. Много! Очень много. Он очень расщедрился. Но сейчас я его уже не вижу. Как появился, так и потерялся. Спасите Вайфу, еще за 50 пренсов. Ну, это уже третий краж за сегодня Поэтому, наверное, мы будем завершать этот стрим Очень жалко, какие-то моды конфликтуют Надо будет разобраться, почистить Чтобы следующая из игра за прошла еще круче Хотя я не знаю, что может быть круче того, что мы увидели сегодня Сегодня был просто невероятно динамичный день И просто невероятно шикарный патруль на Бугате Поэтому, кому понравился этот стрим Кому, в принципе, понравилась игра за близко GTA 5, то обязательно ставьте свои заверские лайки, Тогда на нашу салюта 5000 лайков. А если вы меня впервые, то обязательно подписывайся на канал. Также присоединяйся к моему Дискорду по ссылочке в описании. Вступаем в мою группу ВКонтакте, тоже по ссылочке в описании. И огромное спасибо всем, кто меня сегодня смотрел. И отдельное огромное спасибо тем, кто поддержал меня своими донейшенами. Ваша поддержка мне крайне важна, крайне приятна. Так что, большое спасибо. Вадим, под самый конец ты отправил донейшн. Привет себе и приятного просмотра в дальнейшем. Буду рад тебя видеть в будущем. Ох, еще один донейшн прилетел. Иван. Иван дело говорит, друзья. Атакуем лайками, атакуем. Что ж. Вот... В последнее время много таких ситуаций происходит, когда после стрима один-два доната прилетает Из-за того, что я, я делаю специально довольно большую сдержку для хорошего качества, для хорошего тран, качества трансляции э, Многие отправляют донейшн уже после стрима Обидно, мне вот действительно очень обидно за таких людей Но, что ж, выговорился Микрофона был Мистер Кей, всем хороший гар всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. И еще хороших выходных, разумеется. <музыка> <музыка> Что же ты будешь делать? Дим 08, ты не увидел мой прошлый донат. Да, я его пропустил. Спасибо тебе за эти 20 пренсов. Ты пропустил достаточно много, раз ты... Отправляешь, конечно же, под самый конец стрима. И спасибо тебе за эти 16 принцев. Все. Всем удачи. Всем пока.